Дорогие друзья, с вами Наталья Павлова инвестиционный центр Павлу и партнеры» и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Ответы на вопросы». Тема сегодняшнего видео – это как правильно составить договор инвестирования с вашим клиентом и из каких пунктов он должен состоять. Ну, Во-первых, начнем с того, что договор инвестирования в торговку банкротства направлен на то, что вы, Приобретаете клиенту имущество с неким дисконтом с торгов по банкротству. И ваша услуга состоит из нескольких частей. Первое. Это поиск объекта на торгах по банкротству по тем параметрам, которые клиент вам сообщил. Второе. Проверка заключается как в юридической чистоте, так и в выгодности покупки. После того, когда клиенту понравился этот объект, вы готовитесь к участию в торгах и приобретаете этот объект на торгах по банкротству. Здесь важно понимать, как вам, так и клиенту, что гарантии в том, что приобретете именно тот объект, который клиенту понравился, нет. Именно по этой причине в нашем договоре указывается, что мы выполняем свои обязательства до тех пор, пока не приобретем какое-то выгодное имущество нашему клиенту. То есть, если вы проиграли в каких-то торгах, мы продолжаем нашу работу, и это будет длиться до тех пор, пока мы не купим какое-то имущество, которое интересно нашему клиенту. Теперь, что касается суммы вознаграждения. В нашем случае, в нашем инвестиционном центре, сумма вознаграждения состоит из двух частей – предоплата и постоплата. Вы должны самостоятельно решать, как вы будете работать. Вы можете работать и без предоплаты. Здесь самое важное, чтобы вы понимали, что если предоплаты нет, клиента ничего не держит работать с вами. В любой момент он просто может перестать с вами поддерживать связь и вся работа, которая будет проделана, может быть проделана впустую. Сумму вознаграждения вы определяете самостоятельно. Некоторые указывают сумму как 10% от стоимости объекта. Мы иногда прописываем, что сумма вознаграждения устанавливается индивидуально по каждому объекту. Но в любом случае вы получаете полную сумму вознаграждения после того, когда вы предоставили клиенту протокол о победе в торгах. Теперь поговорим, из чего состоит сам договор. Ну, помимо самого договора есть также три приложения. Приложение первое, именно здесь мы прописываем параметры поиска объекта, да, как мы говорили, это какое имущество клиент хочет приобрести, в каком регионе он хочет его приобрести, по какой цене и с какой целью. Если вы чувствуете, что те параметры, которые задает вам клиент, слишком узкие и вам очень сложно будет найти такое имущество. Лучше заранее это обговорите с клиентом. Вы в этом случае либо увеличиваете сроки поиска объекта, либо расширяете эти параметры. Если вы видите, что то, что клиент хочет приобрести на красной площади дворец за 1 рубль, это невозможно. Не берите в работу такие параметры и объясните это клиенту. После того, когда клиенту понравился какой-то объект, он хочет сходить на осмотр, получить более подробную информацию. В этом случае вы заключаете приложение 2. И именно это подписывается в этом приложении. Когда вы уже отправили клиенту всю информацию, когда вы вместе сходили на осмотр объекта, клиент говорит, "Все, я готов брать, в этом случае вы подписываете приложение 3. Приложение 3 посвящено именно участию в торгах. Здесь вы прописываете, какое имущество вы будете покупать для клиента, по какой цене, какие сроки и так далее. Как только вы победили в торгах, как я уже сказала, высылаете клиенту протокол о победе в торгах и ожидаете вашего вознаграждения. На самом деле, участие в торгах в интересах клиента – это очень выгодно, это очень интересно. Вы вправе получать любые комиссионные, которые вам интересно. Я желаю вам успехов, удачи. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео. И напоминаю, что во всех наших социальных сетях у вас есть возможность задать свой вопрос. Мы с радостью подготовим на него видеоответ. Поэтому, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. И всем успехов в торгах. Всем пока.